Кроме тебя никто в ТСК не пишет больше. Нет, ничего. Смит 40, ребят. Этот тварь на рынке будет. Э, Пирамиды выходят на балкон постоянно. Смотрите, да, кто заходит. Кто он графки дает, на балкон выходит. Кто дедуля? Да, он графки дает, на слышно. балкон выходит. Катя, Ха? сможешь мне сразу палец давать, курятники? Вообще, я подсаживаюсь Вakis, сейчас after, mm -hmm. <small> <small: и Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, вместе сейчас, Граната! Враг, враг, враг, враг. Игрок с бомбой. Игрок с бомбой. Игрок с бомбой. Игрок с бомбой. Игрок с бомбой. Да, слышно, да, слышно, да, слышно, да, да, слышно, да да да. А да, а да, да, да, да, меня да, <laughs> Болхов, болхов, болхов, леса, леса, леса, леса, леса, леса, леса, Дай брони, дайте брони. Барахет. Смотри-ка мне. ты Граната! Толкай, толкай, Стороны. Стороны. Стороны. Стороны. Стороны. Стороны. Стороны. Стороны. Стороны. Стороны. Стороны. Стороны. Стороны. Стороны. Раунд начался. Бомба где гранату! Все, ко мне, ко мне, ко мне. Граната! А, вы все, проси. А... Да, знаешь, здесь есть. Все, заходим. Здесь он? малыш? А, где бомбы, бомбы. бомбы убить. бомбы убить. Да, Да, это же высыхает. топ топ русик. Снимай один не прокатывай Пусть может, не он не, не, не прокатывай Пусть Вся наша команда уничтожена Все, Мы тиши, проиграли раунд. нормально, нормально. Взорвите один из объектов Я противника могу. Раунд начался Боб, может, ты, э, Бомба, бомба может, Никто не трогает дым, дыма нет в арке. Малый. Граната! Давай, я стою. Гранатар, давай. Надо принять камеру. Гранатар, давай. Гранатар, давай. Троли есть? Я здесь, еще балкон Выбирайте, наверное, да команда врага уничтожена Установить бомбу возле одного из объездов Раунд начался Бомба взята Война, нет, там, он Ониğu, я в смысле? Я смотри, где я умер, я на лестнице. Почему он Враг уничтожил всех наших бойцов. Раунд проигран. Защитите среди раза на объект. одни и те же грабли. Выходите. Раунд начался. Кто? Три раза говорю, анзор, на одни и те же грабли. Карпировай, давай. Один. Один. Один. чё Один. Дай гранату. Убраны, храны, храны. А, а, ты пронизу. Умры на канал. Остается граната. Погон, балкон <свес> балкон! Пока, Давай, давай, давай! кто там стрим смотрит играть защитите как, я не знаю как люди после девятку начался кто, Девят. медиков медика да а, а, а, один. А, один один один так да не а, да, зачем уж мне... А мне там делать на лестнице стоит. Архангель. Бывает, блядь. блядь. Бывает, БК Бывает, БК много блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. спину Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. да? Раунд выигран Команда врага уничтожена А ч он там на пошел, пошёл тогда? Защитите стратегические объекты Раунд начался Раунд начался Я, короче, его слышал, он у меня на был Он через кулак резко Граната! Граната! Один Да хуя себе Перетягивайся! Я временно, временно, временно, временно, временно, временно, временно, временно, временно, временно, временно, временно, временно, временно, временно, временно, временно, временно, временно, Я он написал. Шакал. Шакал. Шакал. Амак Росс. Мы выиграем. Раунд. Okay. Вражеский отряд разбит. Ч ⁇ -то, просто в этом, да, и вс ⁇ началось. Защите эти стратегические ничего. объекты. Да, конечно. Параунд Раунд начался. все. Ребята, ребята. Я Кидаю гранату! Один, один, один. один. Дай, дай, дай, Подрак. забрал. Забрал. Парафета. Парафета. Парафета. Парафета. Он, он умер, умер на Как? А, как? Погна, погнас, а, Как ты у ну, меня Тише. Я Ёбан в рот сказал, что есть там. Поберегись. Как вам еще? Тихо, пожалуйста. Парапеты, парапеты, ребят, много. Ноль, ноль, парапеты! Дайте, пожалуйста. кухня Этим, сняли, на... Заходит, заходит трусик, заходит, трусик тебе трое, а, трусик. да, рад... БК, подкат, подкац. Брак уничтожил нашу команду. Турмовики нижние не стреляют. Абсолютно. Защитите стратегические объекты. Даже через дым стреляем. Раунд начался. Да, Нас ваш новой концу По-моему, это Они... с... Есть теперь пара... Раната! Раната! Раната! А, минус быка, минус быка. Где Ринна? Еще быка, еще быка. А тут справа. Ринна, Ринна, Ринна, Ринна, Ринна. Снайпер, ничего не понимаешь. Быка. Лезет, лезет, мешки. Ой, что ты рынок не смотришь, модер? Там Демет мне там в блок. Да, ну модер, ну ты пропускаешь, понимаешь? Давай тогда ты должен знать. Ну вот надо смотреть рынок, парапеты. Бомба установлена Мы проиграли раунд Враг уничтожил нашу команду Взорвите один спройди. из объектов Нам противника давайте, давайте, Раунд, давайте, раунд давайте. начался осторожно, бомба, осторожно, взята. бомба взята Скину смотри Сиди Дайте мне на сюда снайпер снайпер. А ну, снайпер. снайпер, снайпер. все, не зернили. Так? Так, я на те же ухо пойду. А где? где? Дай тебя выиграть. На, на двойке но... да? да? а а а много а Дай, дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай, дай. Дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, Давай, не? <связывающие> меня подстрелили, ну меня Ниш, нужно ниш, мешки, ниш, ниш, ниш, граната ловите ниш, ниш, ниш, ниш, ниш, с ниш, ниш, Снайпер Снайпер Я ставлю ты Бомба установлена Мы уничтожили отряд врага Победа за нами Через мусорку сразу заходим, ребята, Установите бомбу Силь возле мусорку. одного из объектов Раунд начался Бомба взята Кидаю Заходим сразу, заходим, Дай, дайте Побереги граната пусто На не будет Стар, стар. Стар, новый, смотрите. Новый. Стар, стар, ну да, Сара, ну да. Сара? Откуда? Меня зацепило, Мусор курец, мусор курец, мусор курец, да, да, да, мусор курец, мусор курец, мусор курец, мусор курец, мусор мусор курец, мусор курец, мусор мусор курец, мусор курец, мусор курец, мусор курец, мусор Пойми, да-да, осталось. Да, Важно раунд, важно раунд. Мой балкон. Патриарх. Патриарх. Патриарх. Патриарх. Патриарх. Патриарх. Патриарх. Патриарх. Патриарх. Патриарх. Патриарх. Патриарх. Установите бомбу. Он сразу. Без гранат. Без Раунд стопов. начался. С спину с зайдешь, ты надо. Ты надо. Кстати, брат, Я тут откалываюсь. Кто остался там? Граны. Где ты находишься? Граны. на. Граны. Граны. Граны. Бомба установлена. Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Ребят, через мусорку сразу заходим Установите бомбу. Потом, возле одного из вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Действуй, бомбой. Это штура. Наша команда уничтожилась. Мы проиграли. Нам Давай. бомбу отмечу, возле от мусорки, одного из объектов Начинаем. Начинаем. Начинаем. Начинаем. Начинаем. Начинаем. Начинаем. Начинаем. Вс ⁇ в порядке, начинается. Надо, лесок надо. Осторожно, да, осторожно, граната! Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Защитите, стратегические объекты. Давайте, давайте, объект. давайте армию И пойду... Ты человек на Ты на... Ты на... Ты Ты Ты куда? Шраш, поднимайся на балкон, поднимайся. У меня тут есть балкон, балкон, ребят, балкон. Балкон, забери балкон, брат. Балкон, хорошо. Раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, Раш, раз, раз, раз, раз, раз, Арка, арка, арка, раз, раз, раз, раз, Брат, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, Ура, Давайте два рана, защита. Защитите защититесь, где мы? Вы меня не, не прокинули тогда, вы никто да, не, не прокинули Да, прокинули. Да, да, ну, Осторожно, Граната! граната. Ой, это? Граната! Войка. Забрал! это? это? это граната! Блин, Осторожно, граната! Один, а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 Шашлот, Мы обезвредили бомбу Раунд за нами Звучит какой-то Защитите стратегические объекты Вы посмотрите Раунд, Раунд начался Куда просто... ты так там? Хорошая. Граната пошла! Граната пошла! Да? Кидаю гранату! Так... А Прикрепите, ребята да. а На листпель, на листпель Нифиганно, короче, как? Справа сидите, справа сидите сразу Мне нужен враг! Мы выиграли раунд. Вражеский Спасибо. отряд разбит. Спасибо, дед, за полбинацию.